приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и в этом видео мы с вами поговорим о Меркурии в знаке Рак Меркурий пронесется буквально пронесется на большой скорости по этому знаку в период с 5 июля по 19 июля это время когда Меркурий будет находиться под очень сильным воздействием Луны Следовательно, наши чувства и эмоции будут преобладать над нашим разумом, здравым смыслом и логикой. Поэтому в коммуникации мы можем опираться именно на то, нравится нам с этим человеком общаться или не нравится, комфортно нам с ним или нет. Меркурий в раке может давать обидчивость зацикленность на том, что нам не понравилось, то есть когда мы все-таки вот внутри э, долго перепроживаем какие-то ситуации, эмоции. Также этот э, Меркурий в раке может давать нам ситуации, когда мы э, проявляем стеснительность в общении, когда мы боимся кого-то обидеть, когда мы не знаем, стоит ли о чем-то говорить, не стоит, как это повлияет на ситуацию. То есть порой появляется такая некая мнительность, так как мы очень уж эмоционально воспринимаем какие-то совершенно простые бытовые вещи. И если вот до этого Меркурий был в Близнецах, нам было важно обмениваться информацией, причем это все было так легко, непринужденно. То сейчас меркурий находясь в знаке рак ставит на первое место то эмоциональное состояние которое мы получаем находясь рядом с собеседником и именно это будет играть для нас ключевую роль чтобы нам было рядом с человеком комфортно чтобы мы себя ощущали в безопасности чтобы нам э, вот нравилось то о чем мы говорим и это не выбивало нас из колеи не заставляла нас нервничать или быть в таком неловком положении. Из положительных сторон в Меркурия в раке можно выделить то, что очень сильно обостряется интуиция в коммуникации. Поэтому обязательно обращайте внимание на свое внутреннее чутье, как вы относитесь к собеседнику, как он относится к вам. Обязательно обращайте внимание на такие ситуации, когда нет желания общаться с кем-то. Это будет такой серьезный звоночек. Ну, плюс в целом это период, когда вы можете очень правильно настроиться на вот нужную волну, найти общий язык с действительно дорогим для вас человеком. Это период, когда вы будете проявлять именно чуткость в общении, чтобы никого не обидеть, не ранить словом. И это тоже будет способствовать тому, чтобы устанавливались прочные связи с другими людьми. В целом это период как раз-таки, когда дружеские связи процветают, связи с родственниками, именно с теми людьми, кому вы доверяете, с кем вы себя ощущаете комфортно в безопасности, и кому можете рассказать то, что вас на самом деле беспокоит, поделиться какими-то вот переживаниями, которые есть у вас на душе. Ну, конечно, будет и необходимость выслушать собеседника и его тоже эмоциональное состояние. Именно на этом может быть очень сильный акцент на таких темах. Также важно отметить, что для творческих профессий это очень продуктивный период, это как раз то время, когда снисходит муза, и появляются новые идеи, появляется желание творить, появляется то вдохновение, которого давно не было. Поэтому, если вы принадлежите к числу именно вот творческих людей, то период для вас наступает очень и очень благоприятный. Что касается деловых людей, то здесь важно давать себе возможность подумать и подумать в уединении, когда вы вот сами с собой в диалоге, да, так как именно в такие моменты мы очень хорошо слышим внутренний голос, подсказки, которые часто вот внутри могут всплывать в виде вот каких-то предчувствий или элементарного ⁇ хочу ⁇ не хочу ⁇ тянет, отталкивает. Поэтому однозначно в этот период, как в решении деловых вопросов, так и в совершенно бытовых вопросах, важно прислушиваться к себе и своему внутреннему голосу. При прохождении Меркурия поздно Рак часто наблюдается такой повышенный интерес к родине, к тому, чтобы обсуждать все, что происходит в родных местах, в поселке, где вы живете, в городе, в вашем районе. В целом, в этот период времени может появляться критицизм по отношению к тем вещам, которые вы видите. То, на что вы раньше не обращали особого внимания, сейчас может вас очень сильно беспокоить, раздражать, и вы не можете молчать об этом, вы хотите об этом рассказать. Для многих этот транзит ознаменуется поездкой на родину, к родителям, в родные места. Может наблюдаться ностальгия, тяга, приехать домой. Или хотя бы в то место, которое у вас так или иначе ассоциируется да? с таким комфортом и уютом. В целом нередкость, когда Меркурий идет по знаку Рак, что происходят какие-то семейные мероприятия, собираются родственники, могут быть какие-то даже семейные праздники, поэтому в целом период благоприятный для подобных встреч. На кого же Меркурий повлияет больше всего, находясь в знаке Рак? В первую очередь это те люди, у кого Меркурий находится в натальной карте в знаке Рак. У вас будет возвращение Меркурия. Это новый виток в жизни, связанный с интеллектуальной деятельностью, общением. Это начало нового годичного цикла вашего общения, взаимодействия с окружающими. Может быть желание начать обучаться, может быть желание куда-то съездить, с кем-то встретиться в этот период. Но особенно сильно будут ощущать этот период те, у кого деятельность связана с темой Меркурия. То есть это торговля, преподавание, логистика. Вот эти люди будут ощущать переход Меркурия в другой знак, даже если у вас Меркурий и не в знаке Рак находится. А также особое внимание стоит уделить тем людям, у кого Солнце и астендент находятся в Раке. Меркурий, проходя по знаку Рак, будет соединяться либо с вашим астендентом, либо с вашим Солнцем. И это будет повышать вашу интеллектуальную активность, желание коммуницировать. В целом это может вносить такой элемент подвижности в то, что вы делаете в момент оживленности, любопытства, желания, скажем так, свой ум максимально задействовать в тех сферах, в которых вы работаете. А также, конечно же, больше общаться и встречаться с интересными для вас людьми. И напоследок давайте рассмотрим аспекты Меркурия, которые он будет делать, проходя по знаку Рак. С 1 июля по 6 июля Меркурий находится в благоприятном аспекте к Сатурну. Это замечательное время для того, чтобы строить планы, методично все выполнять. Это хороший период для интеллектуальной деятельности, для того, чтобы внедрять бизнес-проекты новые, рационализм такой практический подход, будут преобладать в вашей работе, в вашей деятельности. Поэтому это время трезвого ума, и, соответственно, в делах это огромный плюс. Далее у нас с 5 по 9 июля Меркурий и Марс будут взаимодействовать. Тоже аспект благоприятный, и это период, когда... Будет наблюдаться активность в наших действиях, решительность, напор. Это хорошее время для того, чтобы начинать обучение, чтобы на что-то решиться. Вот если не хватало раньше смелости что-то начать или какой-то разговор даже начать, или обучение, или куда-то съездить, то это аспект, который подталкивает к действиям, который дает как раз-таки ту энергию, которая раньше могло не хватать на то, чтобы выполнить то или иное задание. С 7 по 11 июля Меркурий будет находиться в квадратуре с Юпитером, это период, когда многие могут прочувствовать нехватку профессионализма, определенных знаний. И поэтому не стоит быть всезнайкой в этот период. Нужно, наоборот, стремиться к тому, чтобы обращаться за советом, чтобы взвешивать ситуацию, смотреть на нее с разных сторон, не рассматривать все однобоко. Это период, когда очень много амбиций и веры в себя но они не подкреплены чем-то реальным и это действительно может вредить делам особенно если это касается начинаний далее очень важный период будет с 9 по 12 июля так как меркурий соединится с лилит это время когда красная лампочка зажигается это значит что будьте особенно внимательны это период когда Буйство эмоций происходит, и нам крайне сложно оценивать какую-то ситуацию, крайне сложно взвешенно подходить к решению вопросов. Поэтому не рекомендую в этот период работать с бумагами, бронировать билеты, планировать важные поездки и переговоры. В целом, в этот период могут наблюдаться также не самые приятные моменты в коммуникации. Кто-то сказал неправду, кто-то подставил, кто-то показал свое истинное лицо. И это может, конечно, выбивать из колеи. Поэтому старайтесь все-таки держать эмоции под контролем, не судить раньше времени. Дайте себе время на подумать и разобраться в ситуации. Затем с 14 по 19 июля меркурий будет соединение с солнцем это период ясности в делах в противовес предыдущему аспекту а также на таком аспекте очень хорошо проявлять себя в интеллектуальном плане показывать свои таланты ораторское мастерство это период когда может очень удачно сложиться коммуникация. но в целом важно понимать что соединение меркурия и солнца все равно дает такую нотку эгоизма когда каждый хочет получить то, что он хочет. Поэтому э, не всегда, конечно, на таком аспекте легко договориться, но как минимум становится очень понятно, кто какие имеет желания, планы, требования, и порой это тоже очень полезно. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за просмотр. Пишите, как вы ощущаете транзит Меркурия по знаку Рак. Будем с вами на связи. Всем пока-пока!